Название этого видео ни разу не кликбейт. Дело в том, что iPhone 10 XR действительно негласным образом сняли с производства. Здорово, народ! И в этом видео я не буду вам рассказывать о всех функциях и характеристиках iPhone 10 XR. Я лишь кратко поделюсь с вами своим опытом эксплуатации этого устройства на протяжении двух с половиной лет, а также объясню, почему, досмотрев это видео до самого конца, вы обязаны встать и пойти купить iPhone 10 XR прямо сейчас, в 2021 и 2022 году. Меня зовут артема а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Заваривайте чаё кофеек. Берите печеньки и устраивайтесь поудобнее. Поехали! Первая информация о том, что iPhone 10R уже снят с производства, появилась еще год назад на таких авторитетных источниках, как газета Ру и многие другие. При посещении сайта компании Apple, зайдя в раздел iPhone, вы можете мне сказать, «Так подожди, Артем, iPhone 10 XR до сих пор доступен для приобретения. Вот посмотри, иконка этого смартфона и целый раздел с кастомизацией и покупкой этого устройства доступен на сайте прямо сейчас». Объясняю и раскладываю по полочкам. Да, iPhone 10R действительно можно заказать с официального сайта компании Apple, однако это не означает, что данная модель телефона до сих пор находится в производстве. На складах компании есть определенный запас этих самых iPhone XR, которые уже произвели условно год назад и остатки которых на данный момент можно приобрести как через официальный сайт, так и различные сетевые магазины. По сути своей, снятие с производства iPhone XR – это вполне логичный шаг, поскольку у XR в качестве преемников есть более усовершенствованные модели, например, iPhone 11 или iPhone 12. Хорошо, если с iPhone 12 все более-менее понятно, что это не один из самых доступных iPhone, поскольку цена на этот смартфон в плюс-минус хорошая комплектации на 128 гигабайт стартует от 65 тысяч рублей, есть прекрасный промежуточный, назовем его так, вариант iPhone 11. Окей, мы сейчас рассматриваем версию на 128 гигабайт, поскольку 64 в 2021 и уж тем более в 2022 году современному пользователю может попросту не хватить. Да, есть огромное количество различных облачных сервисов, тот же iCloud, например, однако это не совсем то для того, чтобы хранить важный для ваших воспоминаний фото и видео контент на устройстве. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. iPhone X на 128 гигабайт стартует в цене от 45 тысяч рублей, в то время как iPhone 11 практически с точно такими же характеристиками, за исключением обновленного и более мощного процессора, а также наличие двойной камеры с широкоугольной линзой, цена стартует даже от 51 тысячи рублей. Безусловно, более рациональным вариантом было бы приобрести iPhone 11 и, в принципе, на этом данное видео можно завершать. Однако представим ситуацию, что большинство пользователей попросту не увидят смысла переплачивать 5-6 тысяч рублей за, по сути, такой же смартфон с практически идентичным характеристиками и, что ж греха таить, одинаковым внешним видом. Да, у iPhone 11 есть обновленная палитра цветовой гаммы корпуса, однако, в свою очередь, 10R ничуть не страдает изобилием цветов. Если вы собираетесь приобрести iPhone и стоите перед выбором, какой же купить iPhone 10R или 11, с объективной точки зрения лучшим вариантом будет, конечно же, iPhone 10R. Я понимаю, если бы у 11 версии были действительно заметные улучшения изменений в лице того же дисплея, например. Однако, переплачивать 5-6 тысяч рублей за практически невидимую разницу в производительности и наличие второй линзы в лице широкоугольной камеры думаю, что это того не стоит. Чтобы было понимание, iPhone 10R – это ни разу не премиальная версия смартфона компании. Изначально она разрабатывалась для более молодой аудитории в возрасте, например, от 18 до 30 лет. Именно iPhone 10R прямо сейчас, в 2021-2022 году, представляет из себя некий идеальный сплав, в котором смогли воплотить хороший привлекательный внешний вид, а также максимально качественный, сбалансированный для своей цены на рынке перечень характеристик. С точки зрения эксплуатации скажу, что за практически два с половиной года активного использования, я ни разу не пожалел о выборе именно этого смартфона. Кстати, если вы владелец iPhone XR, делите пару минут своего свободного времени прямо сейчас в комментариях под этим видео и напишите, что вы вообще думаете об этом смартфоне. Какие сильные и слабые стороны вы заметили за все время эксплуатации своим гаджетом? Прекрасный форм-фактор, отличный дисплей. Да, конечно не OLED, как например в iPhone 12, из-за чего при сравнении лоб в лоб видна явная разница в восприятии черного цвета на разных смартфонах. Однако на взаимодействии при повседневном использовании на восприятии контента это не сказывается никоим образом потрясающая камера создающие превосходные снимки и видео в дневное и ошеломительные кадры в ночное время суток единственные два минуса которые можно заметить в этом смартфоне касаются дисплея а именно толщины рамок экрана по периметру корпуса ну ребята из apple который работает и скорее всего посмотрит это видео правда это перебор даже привыкать не нужно поскольку при ежедневном использовании это не бросается в глаза но все равно осадочек при сравнении лоб в лоб с тем же iphone 10 например остается и конечно же с течением времени слегка облезающая краска по периметру рамки смартфона однако перечисляете слабые стороны напоминаю что iphone 10r это не премиальный сегмент смартфонов компании хоть айфоны да и вообще в принципе любые смартфоны не славятся особой ликвидностью на рынке однако уже в течение года полтора смартфон точно не теряет своей стоимости Итак, так каков вердикт этого видео если у вас нет iphone 10 и вы задумываетесь о покупке этого смартфона Прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, ищите ближайший магазин или приходите по ссылке в Яндекс Яндекс.Маркет, выбирайте iPhone 10 XR на 64 или 128 гигабайт, лучше, конечно же, второй вариант, и оформляйте заказ на этот смартфон прямо сейчас, пока он еще доступен в своем первозданном виде прямо с завода. За свою цену, забалансированность по характеристикам и своего рода универсальность, iPhone 10 XR является поистине одним из самых продаваемых и крутых смартфонов в истории компании Apple. Поэтому, если вы задумываетесь о приобретении этого устройства в первозданном виде, прямо с заводом, не восстановленный ли еще какой-нибудь вариант срочно покупать iPhone XR, пока это возможно сделать. Если это видео было для вас максимально интересным и полезным, тогда не забывайте подписываться на канал, поставить лайк этому ролику, а также поделиться этим видео со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, где угодно. Вам не сложно, а мне будет максимально приятно. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. Зацените и другие ролики прямо сейчас, которые появились на ваших экранах. До встречи в следующих выпусках, пока!